Я показывал два этих ETF, говорил про них слуха. Здесь наложил на один график. Это те же самые S&P 500, но от разных компаний, от State Street Advisors и от IHS. Один с выплатой дивидендов, синий график нижний, и вот эти черные квадратики. Это и есть DDDD. У этого, кстати, у выплаты они там ежемесячные. А CSPX инвестирует в абсолютно тот же набор акций, в тех же долях и пропорциях, но дивиденды реинвестирует. И чтобы вам было понятно, что это не просто вы не недополучаете кэш в свой портфель, а вы увидите, вот я взял за 5 там, лет интервал, вы увидите разницу итогового, ну, не итогового, подросшие с цены акции SPY на 102% выросла, а у CSPX на 120%. Но здесь 102% и получали дивиденды, но напомню, за вычетом налога, и правильный вопрос недавно задали, этого налога 30%. А вот этот фонд Ирландский вам сэкономил на тех самых налогах и большую часть, не 70%, Ну Сейчас вот речь идет о том, чтобы делать корпорации, чтобы вот такие налоговые лазейки не использовались, регистрируя там в Ирландии, Люксембурге, еще где-то свои компании, когда холдинговая компания, то сделать 15% минимальный налог на все. То есть, ну... Бюджет всех стран ищет возможности новых поступлений. Но все равно для вас это выгоднее, если вы в стадии роста. Не нужны вам вот эти вот капающие 1,39% дивиденда, Поверьте, вам лучше, что вы потом увидели, что у вас не на 102, а на 120 подрос сам актив.